В а? мою сторону данный гражданин ругается матом в общественном месте 20.1, это раз. Да, Воспрепятствие деятельности журналиста, это два. 144 статья Уголовного кодекса. Так, ты, откуда, вот откуда такие рождаются, как ты? Запрещает фото-видео Четвертая 4 статья. Кто тебе Нельзя. сказал? Оперативник мой сказал. Какой оперативник? Под какой Я здесь диспетч? работаю. Какой дискетчер? И что дальше тут работает? И что ты стремишь камеру? И что? И что дальше, что ты И И что дальше, что здесь работаешь? Какой ты имеешь право запрещать в общественном месте? Видеозапрет у тебя. Я есть. тебе запрещаю. И в принципе можно прям... Вот получается, да, в понедельник нам передавать вместе с материалом проверку в Роспотребнадзор. Это 879-й приказ возможно. А вот это а у а них перекрестки акции такая есть. Вот то, что просроченные э, нашли. Согласно регламенту перекрестка внутренние правила, они обязаны покупателю отдать бесплатно. И они нам это отдали. То есть здесь тоже просрочено? Ну, Нет, вот вам может быть. Под... Под... Мы обязаны вернуть деньги покупателю и обменять такой же товар даже товарах. А, то есть получается вот это, что было да. просрочено, это, ну, да. а это как бы Да, то, то это есть по факту возврат сделан. Ну, например, вы приходите, и да, по регламенту да, вы лично компании все обязанности это, в любой перекресток, mm -hmm. а покупаете просроченную колбасу, вот, выпадает вам просроченная колбаса, вам не только деньги вернут в соответствии с законом защиты прав потребителей, ну и от самой компании ну, к такой же кукурузный бесплатно договор. Я понял. Я тогда сейчас скажу, машину возьму этот план, будем это писать, тогда осмотр. утро mm -hmm. вот этот, я тогда все забираюсь, этот план. Yeah. И отвезу в пятый отдел полиции, соответственно, вы в дальнейшем уже обращаетесь это, к этому. Ну, вы передаете территориальный отдел Рост Роспотребнадзор, как. а нам, если надо, мы уже делаем э, запрос. Мы перед судом Но, обычно же, делаем запрос в отдел партий. если у них уже строки, мы сейчас дату фиксируем, что уже 10-е время, грубо говоря, 0.31, то, соответственно, как бы и по осмотру это будет время все указано. Извините, пожалуйста, но в данный момент же вы по факту не можете изъять уже этот товар, так как он числится на балансе магазина, который сделан уже возврат. Это только если завтра с утра приходите пробивать его Нет, сотрудник полиции имеет право изъять его под протокол а административного правополучения. Ну, я понимаю. Товары Делать опись, предоставляют безопасность для жизни здоровья граждан. Даже, даже если бы... Он не был куплен. А сотрудники полиции имеют право изымать данный товар как предмет совершения адми, адми, адми, административного правоучения. Какая разница на балансе он находит? Для магазина это большая Я разница. Да, с бланком вас ждем. Я, ну, я не, не отрицаю так, что я спросила что... противнический спорить. Выпусти сотрудника полиции-то. А, сотрудника что -то полиции, полиции надо выпустить. Говорит, что поделит, что меня с работы уволят. А, а, можно вашу сторону поставить. Мою сторону данный гражданин. Ругается матом в общественном месте, 20.1, это раз. Да, сейчас... Воспрепятствия деятельности журналиста, это два. 144-я статья Уголовного кодекса. Ну, это, конечно, интересно общаться, мы здесь, а вы там на... территорию. Попросу... Разрешение? Знаешь, это, не вот, вот там вот разрешение на улице, спроси у кого-нибудь. Ну я не знаю, люди кушают, да могу мы можем... Снимать? Дома будешь запрещать, понятно? Эй, дома, не дома, чуть-чуть, ты -чуть, Хочу и разговариваю, я тебе не брат. Я тебе не брат, запомнись. Помни, я тебе не брат. Я тебе не брат. Вот откуда такие рождаются, как ты? Запрещает фото-видеозапред в общественном месте. Да он не вдупляет еще до сих пор. Что есть 144 я статья. Кто тебе сказал? Оперативник мне сказал. Какой оперативник? Я здесь работаю. Какой здесь камеры? Что дальше что работает? И что ты камеру? И что ты дальше, что ты здесь работаешь? Какой ты имеешь право запрещать в в общественном месте видео запрет у тебя я тебе запрещаю и ты, ты будешь дома запрещаю тебе. у себя понять э, дома ты ко мне вообще дома не запрещаю вы. я к тебе не пойду домой и не придешь Потому ты. что это твоя личная собственность. ты оттуда просто не уйдешь потом пойдем да что ты такое говоришь я тебе, я тебе за разговор ты? слушай ты сейчас уже наговорился на 20.1 сейчас поедешь э. домой ты сделай так чтобы я отсюда домой пошел вот сейчас пойдешь что мой. вы хотите ты уже сейчас на ко я контент хочу, такой хочет, он сейчас он сделал я снимал, да? он имеет право снимать Значит, что... не имеет говорит оперативный вратарь Общей... Какой ты тебе брат-то? Он тебе даже не брат. Смотри, я тебе говорю две статьи: 29.4 и 152.1. 29 статья Конституции почитай. Причем здесь оперативник. Оперативник не может быть выше закона, понимаешь? Мы против закона не можем идти. Что ты хочешь сделать? Это Покай раз. Это две статьи. 20, это 152 ГК. Двадцать ну, девятая сейчас... статья. Ну, чё, сейчас... а, ты... а еще плюс 3 сто сорок четвертая статья. Место. Это, еще раз говорю, Ресторан это общественное место. Общественное это не твой место. дом. Говорят, это это не да, твой да. дом. Опер... Мне говорит оперативник. А что... если скажет спрыгнуть с крыши, ты спрыгнешь? С крыши, не прыг, с крыши, ну и все. Я у себя на работе, далеко и надолго. Все, я на Кто ты я... такой, чтоб не запускать? Кто ты такой? Кто ты такой? Вот и охраняй дальше Полномочий у тебя не впускать нет таких В обязанности тебя этого не прописано Тебе это не прописано Ты прочитай на досуге вот эти три статьи 152 и 29 Конституция Я тебе не вор в законе, я здесь работаю Я знаю, что... Мне нельзя сюда запускать Знать надо закон Российской Федерации Закон не нужен, закон тебе надо тысячи Тебе не нужен закон? Не нужен Езжай домой тогда Придется уйти, уйду без работы мы у меня не останутся. Ну в ресторане я вот и захвачу. <laughs> вот так да, говоришь ну, то. <laughs> ну, ты уже а такой потом... контент нам сделал. Возьми мой номер без камеры. Ты уже давай такой контент площадься. нам сделал. Ты такой контент сделал уже, что мама не горюй. Ты прославился уже, мальчик. Ты прославился на весь интернет уже, мальчик. Все, успокойся. У тебя уже подгорело там. Принесите огнетушитель, у него горит там уже сзади. А ты вот на камеру надеешься? На сотрудника надеешься разговариваешь На душек надеюсь, выйдем по один-один без камеры. Я такой насторожен, что ли? Че? На камеру трус? На камеру ты трус. Трус. Эй, на камеру тут у Да ты на камеру трус. На камеру тут тебя ушатляю, да что ты говоришь, что ушатаешь? Ушатать ты можешь только себя, да. голова об стенку. Шатальщик и стокивай себе. Понял? Слышишь, ушатальщик, Давай я там дорогу заканчиваю сведу, добиа. Вот в зоне малера. Здравствуйте. Здравствуйте. Ответственник по Мвд. Майор полиция Табор. ДП... Дпс Дпс. А Дпс. Ответственное от руководства Мвдс. Ну а. вы просили ответственного. Сегодня Дпсник ответственное от руководства. А ты просил? Ну, у нас здесь сейчас оперу полномочия занимается или вы будете заниматься? Чем? Еще раз подскажите, пожалуйста, в чем у вас? Ну, вам нужно туда будет пройти? 29 тогда. товаров, совершено 29 покупок разными чеками. Там и детское питание, там и товары для детей в возрасте до 6 лет с истекшими сроками годности. В этом мы усматриваем признаки преступления согласно статье. 238 КУК РФ. А, так как полицию в свое время лишили компетенции работать в сфере потребительского рынка, а, есть приказ МВД номер 879. То есть полицейские обязаны это изъять и направить вместе с материалом проверки, то есть изъять протоколом осмотра места происшествия в Роспотребнадзор. Вот нам как раз надо, чтобы это все изъяли. Не Вы вам вызвать представителя Роспотребнадзора либо обратиться заявлением они, они не являются экстренной службой. Да, хорошо вызвать а, зафиксировать это все и направить его в потребнадзор, они, соответственно, нет, э, нет. если они выявят наличие состава преступления, предусмотренного в статье 238, нет. это не оказание, оказание услуги не соответствующего качеству требования, то, соответственно, безопасности. требования безопасности, то, соответственно, они направляют все эти документы? Да, но, как минимум, имеет место быть административные правонарушение, тоже никто не отменял. По сути, который тоже самый протокол состав. 14.4. Но за кто полномочий ставить протокол? Составлять Роспотребнадзор. Соответственно, полиция не может составлять созданные Составлять права. нет, нет. Я говорю, составлять нет полномочий, но есть приказ МВД 879 об взаимодействии МВД и Роспотребнадзор. А, где ну, вы не, вы, да. не являетесь Роспотребнадзором. Мы нет, мы граждане, которые за дают заявление полицейскому. Э, полицейский. И за полиция вас, Пока еще и у нас никто не принял. Приезжал оперу полномоченный, приехал сейчас, сказал, что пошел за бранками в автомобиль. Так наряд патрульных постовой что он несет они не изымут ничего отправьте говорит наряд патрульно постовой уже отправляли да вон он говорит по телефону отправьте наряд патрульно постовой сюда он что несет ппс ничего не имеют права вообще составлять протокол осмотра и изымать протокол принятия устного заявления у сотрудника ппс нет такого полномочия изымать просроченные продукты нету внутренних дел у ппс нет такого товарищ майор вы безграмотный в том что у них нет таких полномочий изъятия просрочных продуктов особенно по 238 УК рф у вас пока составу, если... мы усматриваем это уже будет соответственно следственный комитет это, проводить экспертизу вместе с роспотребнадзором вы давайте лучше это действовать в рамках закона российской не позорьтесь товарищ сотрудник дпс не позорьтесь да. Там сотрудник органов внутренних дел. Какой? Сотрудник органов внутренних дел. Внутренних дел. Какой именно? Там сотрудник. У сотрудника ППС нет полномочий изъятия просроченных продуктов. Может, он еще будет труп оформлять? Они К кто ППС оформляет труп? Вы чего? Сотрудник ДПС. Вы чего говорите это такое, а? Я вас вы безграмотный. Лучше увольняйтесь с этой должности, уходите. Я думаю, что Вообще просто, ну будь жалоба на вас, на составленное и отправленное. Вы получите жалобу на себя за бездействие. Хорошо. Ничего хорошего, товарищ майор, я не вижу в этом. Вы позоритесь сейчас и позорите внутренний это МВД внутренних дел. В общем, вот так вот, вот. А, вот таких вот нарушителей, которые выражаются нецензурной броней в общественном месте, а, мы будем оформлять и привлекать к административному правонарушению. И думайте, чем, что говорите, когда общаетесь с человеком. Брали, короче, что дверь открывается автоматически. Он написал, дверь открывается автоматически, а ни хрена, ее он человек открывает. Все поняли. А здесь вкусно пахнет. Че?